Привет, друзья! В сегодняшнем выпуске у меня гость, который расскажет про мои ошибки начинающего видеоблогера. Я пригласил Валеру. Валера является актером профессионального театра имени Кропивницкий. Для того, чтобы Валера мне рассказал за мои ошибки, как начинающего, в общем, э, такого, в кавычках, видеоблогера. Да, профессиональный видеоблогер, который за свою жизнь снял только один блог, я буду советовать, что делать, чего не делать. Я, как бы, не буду говорить о всех людях, буду говорить конкретно о Про тебе, меня, да. что там, допустим, мне не понравилось в твоих видео, какие замечания я тебе могу сделать. Например, одно из... Основных, ну, не основных, в общем, первое замечание, это когда ты там, себя снимаешь, ты смотришь на себя, а не на зрителя, то есть визуально. То есть ты смотришь не в камеру, а на а свое экран. отображение, да. Второй момент. Это нужно конкретно и четко знать, о чем ты будешь говорить. Тема. Если сравнивать первое и вот последнее видео, я уже вижу прогресс, именно вот даже в последней картинке. В твоем, в твоем поведении э, у тебя жестикуляция уже началась чуть-чуть э, не какая не хаотичная, какая такая э, лаконичная правильное, уместное. Ага. То есть нет вот каких-то таких вот, я не знаю, что сказать, я жестикулирую, пока я жестикулирую, я думаю, о чем сказать. Нет, то есть как бы, жест подкрепляется словом. Это вот плюс. То есть рост, безусловно, есть, даже несмотря на то, что у тебя всего 9, да, 10 видеороликов. Скажи, вот мы смотрим на друг друга, а не смотрим на камеру. Это правильно или неправильно, когда вот такой вот интервью... А, потому мы общаемся друг с другом. Если мы говорили, что, ребята, смотрите, вы должны сейчас смотреть на нас, и говорить мы будем говорить о том, как правильно снимать видео Подписывайтесь на наш канал, ставьте колокольчики Я сегодня буду говорить бла-бла-бла-бла Это вот одно А так как мы говорим, ты мне берешь интервью то я думаю в нашем случае мы общаемся друг с другом угу. зрители являются наблюдателем нашего интернета ага, ага. вот на что э, ты советуешь обратить внимание начинающим видеоблогерам вот с твоей точки зрения вот начинающим первое на, о чем ты будешь на протяжении э, всего существования канала говорить ага, первое да. второе Видео, то есть конкретно вот я сейчас снимаю видео, и как это связано с тем, с моей идеей. Не распыляйся. Если, например, это у меня тема путешествия, моего основного канала, и мы говорим про еду, то еда должна быть связана с путешествием. Я думаю, да. Окей. Okay. Третье. Ну, это, конечно, быть искренним. Искренним. искренним. И, то то есть, есть не играть. Если, не у играть. Нас, если у нас видеоблогинг, то это должна быть искренним. Никакой, безусловно. Опять-таки, если это видеоблогинг, не, ну, основной темой не является а какие то ну, сценки придуманы. Безусловно. Четвертая, Валера, на что стоит обратить внимание? Это... Для, видео, для начинающих видеоблогингов? Ну, Все-таки, наверное, разбираться в том, что ты начал говорить иметь какую-то базу, основу, знаний, пониманий, чем, о чем ты будешь говорить. Пятое, есть такое, mm -hmm. чтобы бы ты посоветовал? Всегда говорить в плюс, в позитив. То есть никогда не, не жаловаться, потому что мне ну, ну, неинтересно смотреть, как, э, как тебе плохо. Ну, как -то, все. Чем отличается хорошего интервьюера от плохого интервьюера? У хорошего интервьюера он, то есть он задает такие вопросы, на которые ты не можешь ответить. Да, нет, знаю, э, либо еще коротко. Чтобы... Слушай, скажи мне речь. Да. Моя речь, например, на прошедших видео нормально, почему бы я, эко, вижу, что эко, я знаю эко, эко, Да, эко, вот это, это, есть, это есть проблема. Но просто я знаю э, других видеоблогеров, которые, у которых миллионы подписчиков, у которых э, хуже с дикцией в разы хуже с дикцией, но они популярны только потому, что информация. Нужно улучшать свою речь, потому что э, все-таки это лицо, это ну должно быть зрителю приятно да, слушать. Да, да, я не должен слушать и себя напрягать, как-то ломать пытаясь услышать и понять о чем ты говоришь, то есть я не должен, меня не должно вызывать никакого дискофорта Скрываешь интернет, полно скороговорок. Открываешь YouTube, полно упражнений на дикции. Просто масса Как ты относишься к ругательству на YouTube? Я негативно отношусь к ругательству на YouTube. Хотя я уже произнес одно слово, но я не начинаю что это слова. Окей Я в принципе против любого публичного произношения мана какой-то э, позитивный любой видео должны нести какую-то информацию в любом случае то есть на улучшение mm -hmm. мы улучшаемся то есть начиная с себя если я показываю что вот я меняюсь да безусловно что мы все употребляем как алкоголь не все я не употребляю я не пью не курю э, я надеюсь что тоже я пью я плохой мальчик плохой бросаю на это дело то есть безусловно что если я там всю жизнь этим занимался я завод не прошу но стать лучше становиться лучше безусловно нужно. да ну вот я как топовый видеоблогер я подсказал то что допустим мне было бы интересно и на что стоит обращать внимание при создании своего контента потому себя можно найти в любой сфере в любой отрасли главное если ты сам живешь этим ты себя посвятил этому и ты в этом что-то понимаешь что-то шаришь Валер, Шаришь, да, вот тебе... сленг тоже, да, я думаю, да. его стоит э, не употреблять, не стоит употреблять, условия Валерий, спасибо тебе большое за разговор. Спасибо, спасибо. тебе. Спасибо. Удачи тебе, развивайся, спасибо. я буду следить за твоим каналом. Я топовый видеоблогер.